Друзья, всем доброго времени, кто сейчас будет к нам присоединяться. Всем здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о важной теме. Тема у нас будет «Деньги и высшие законы мировоздания. Немножко сейчас расскажу о себе. Меня зовут... Сейчас запись включу. Немного расскажу сейчас о себе. Меня зовут Полина Сухова. Я, Если кто меня не знает, основная моя профессия – это регрессология. Это «Когда я вожу людей прошлой жизни» и э, «Тонкий мир людей», для того, чтобы они нашли э, ответы на самые главные вопросы, которые их здесь волнуют. Это поиск себя. Это всех-всех-всех благодарю, друзья мои, кто присоединяется. Сейчас я вам помашу. Итак, сейчас как раз продолжу о себе рассказ. Если кто меня не знает, поставьте плюсик, кто знает, и минус, кто меня не знает. Сегодня разговор у нас пойдет о деньгах, о деньгах и законах мироздания. В конце вебинара, ну, в конце нашего прямого эфира я привыкла на вебинарах вещать, а здесь вот в Инстаграм теперь начала. Расскажу, почему у многих людей, большинства людей действительно с заработком туговато. Да? Вот где-то процентов 90 людей вот, перебиваются по-разному у кого-то в большей степени, у кого-то меньшей степени денег хватает, а эм, только прослойка, наверное, 10% вот так от всего населения имеет действительно деньги в достатке. Почему же о, такая несправедливость, кажется, да, вот так творец создал вот наши какие-то условия здесь земные, что вот нам всем не хватает денег. Кстати, если у вас есть версии, почему вот такая несправедливость творится, вы вот сейчас можете тоже свою версию сказать. В конце я обязательно скажу, почему Вселенная так сделала. И что самое интересное, у 90% населения действительно, что бы они ни делали, какие бы они вебинары, тренинги ни проводили, действительно денег не будет. С одной стороны, это такая можно, пока не знаешь самих знаний, можно подумать, что это такая. как новость можно сказать не очень хорошая да? с другой стороны когда вы узнаете почему вселенная так сделала обязательно ну как бы вы для себя это поймете что на самом деле это все логично и все правильно Итак, почему у людей 90 процентов населения достаток материальный слабый? вы узнаете в конце. И никогда у них в жизни, что бы они ни делали, у них не будет, ну, можно сказать так, свободной, свободных, очень больших таких денег. А можно там жить, ну, как, знаете, поясок затянуть, но, собственно говоря, вот так, чтобы как вот миллионеры-миллиардеры, такого точно не будет. Почему? Вот это вы узнаете в конце. Я думаю, что мы не так долго будем с вами сегодня беседовать, потому что, как правило, Здесь очень плохая обратная связь, люди мало пишут. Буду рада, если вы будете писать здесь, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И сейчас мы с вами пробежимся по следующим вещам. Когда я вожу людей в регрессию, это сеанс прошлой жизни и тонкий мир, туда, где живет вечная душа. Кстати, если вы верите, что душа есть, поставьте плюсик. Ну и что она перевоплощается из жизни в жизнь. Да, вот, благодарю вас, друзья мои, все, кто сейчас активно в чате у нас сидит и взаимодействует со мной. Так вот, друзья мои, когда мы ходим в прошлую жизнь, мы смотрим, там есть такие вещи, как кармические долги. Ну, многие слышали это, да, что это такое. Это когда в прошлой жизни, например, человек был разбойником, он был каким-то грабителем, мошенником, воровал. Кстати, не обязательно ходить в прошлую жизнь, если в этой жизни тоже где-то как-то вы нечестно обретаете свои какие-то средства для жизнедеятельности, то, соответственно, это тоже все подсчитывается в Вселенском банке данных, записывается в вашу ауру, вашу душу, если так вот ну, примитивно сказать, в энергоинформационную структуру. Это как жесткий диск, записывается все, что вы сделали в этой жизни, в прошлой жизни, вообще во всех, и в тонком мире. Так вот, это все записывается в ва ваше биополе и записывается как бы на жесткий диск во вселенное, вселенское поле данных. Да, ну кто-то это называет Акаши, кто-то по-разному, но это не важно. В общем, все фиксируется, где и чего украл. Этих способов разное присвоение чужого у нас много разных, разнообразных. Кто-то вставляет пленку в, значит, в счетчики на даче, чтобы электричество, значит. Меньше вроде как типа заплатить кто-то, значит, сейчас очень развито, кстати, вот тут поделилась, тоже прислала мне на почту, сразу поделюсь с вами вот этой вот интересной новостью, потому что, ну, тоже это будет вам полезно. А сейчас развелось мошенничество. Это в городах в основном, да, там люди в метро в Москве а, ездят с картами. Ну, сейчас вот, знаете, есть такие бесконтактные карты, где до тысячи там все снимают, да. И вот такие мошенники, они очень быстро приспосабливаются к нововведениям. Кстати, они эволюционируют очень быстро, не успеешь разгадать их какое-то мошенничество, они придумают новое. То есть у них вот голова, кстати, работает. Но, опять же, не просто так. Все эти мошенники, жулики, воры, они нужны для того, чтобы, опять же, обучать нас всех. Ну, знаете, вот как-то здесь нет разделения, где воры, где честные люди, все мы как-то вот все перемешаны, то есть все у друг друга вот так подворовывают. Так вот, в каком-то виде там разном. Но сегодня мы про деньги да, с вами говорим. Так вот, какое мошенничество? В метро, они ходят, они покупают терминалы, и значит, прикладывают к сумкам граждан и соответственно по отыщенке они списывают поэтому можно как себя защитить то есть экранировать вот эти карты или например возьмите лучшие на телефон то есть сейчас можно телефоном расплачивать нам нужно пальчик приложить если есть возможность если нет то есть такие специальные чехлы вы кладете туда карточку а она собственно говоря закрыта и с нее снять деньги невозможно. Ну и вообще как-то кладите, в те места, где вот точно вам там не, не приложит. то есть не в сумку, а куда-то вот на грудные карманы. Это раз. Ну, эволюционируем, мы эволюционируем, мошенники, в общем, чтобы, как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал. Так вот, вожу я людей прошлой жизни, там они смотрят, естественно, вот три вопроса задают, как правило, это деньги, отношения, а, четыре, здоровье и предназначение. Это самое такое наиболее животрепещущий вопрос с которым люди ходят прошлой жизни в тонкий мир куда живет где живет душа между воплощением это мы их так называем совет мудрецов каждый раз когда душа приходит сюда она значит на совет мудрецов забегает как бы там на путстве. главные основные задачи душе значит дают и собственно говоря после того как душа здесь уходит из физического тела. Всем-всем-всем-всем здравствуйте, кто при присоединился, друзья мои. И, значит, тоже пристает там, ну, можно сказать, разбор полетов. Когда-то сразу, после как вот только вышла, она туда, значит, прибывает на этот совет. Когда-то бывает, немножко отдохнет. Когда-то бывает, очень часто, когда человек здесь много накосячил, особенно, знаете, это вот с суицидом кто заканчивает жизнь. Вот их ждет такое жесткое Приветствие там наверху, можно сказать, даже они побаиваются. Сколько раз я в своей практике, когда водила людей, и они смотрели прошлую жизнь, где они заканчивали суицидом, они долго не решались выходить в тонкий план домой, где их встречали, их духовные кураторы, и ангел-хранители, вот можно так перевести. Вот. И они все время побаивались. И какое-то время они здесь в пространстве нашего плана, нашего плана земного астрального, они остаются, они здесь ходят мешают нам, и, и сами, значит, не уходят, их там уговаривают долго, и вот некоторые части нашей тоже энергии души тоже остаются, если, допустим, у нас есть какие-то сильные привязки, тоже здесь остаются. То есть часть какая-то все равно может душу уйти, она разделяется по энергиям. Даже когда душа приходит сюда, значит, плотный план всегда 10% остается ее здесь. Ой, то есть там, в тонком мире А сюда она берет по-разному То есть чем больше она берет, тем ей легче здесь проходить И справляться с нашим физическим телом, который все время фонит То она в депрессиях, то она в страхах То она там не может справиться с вами какими-то ограниченными установками То отсутствуем, то чего Так вот, друзья мои, давайте вернемся все-таки к теме денег Кстати, когда мы ходим на совет мудрецов И всегда там спрашивают тему денег они всегда э, или смеются, они, кстати, вообще с юмором, э, или же они э, все время показывают, что это их тема не интересует. То есть это совершенно как бы это вас здесь волнует тема денег. Да? Поставьте плюсик, кого очень волнует эта тема. Ну, вообще можно 10 баллов поставить. Вот. А там они всегда показывают, у нас денег нет здесь. вот да, Но какие-то важные моменты показывают человеку, почему в этом воплощении у него нет денег, не хватает. Мы смотрим, как правило, прошлой жизни. Это бывает кармические долги, то есть где-то кто-то там подворовывал, был грабителем на большой дороге, значит, или был очень богатым и деньги, средства использовал не по теме, то есть любому богатому, который сейчас, кстати, у власти, им даются деньги целенаправленно для развития общества. А Фишка такая, давайте, вот деньги очень тесно связаны, вот кто читал мои посты в последнее время, очень связано с развитием. Есть такой главный закон космоса. Развитие – это самый наипервейший закон. Их таких основных несколько. Я сейчас в своей книге «Правила игры мироздания» пишу как раз об этом. И вот один из главных – это развитие. Что такое развитие? Мы это все знаем. Это эволюционный процесс вечный, бесконечный. То есть эволюция она не на миг не прекращается. Вселенная, космос, он расширяется все время. Да, он все время эволюционирует и совершенствуется. Но это даже можно проследить по э, нашей жизни. Да? Мы не стоим на месте, это постоянно какие-то общества обновляются, растет. Прогресс достиг вообще семимильных каких-то высот. И э, здесь мы видим, как мы развиваемся. Еще раз заметьте, что э, последние 50 лет настолько это быстрое и стремительное, настолько поток информации, вообще всего так быстро происходит. Например, то поколение, которому... Вот за 40, за 50, да, они не успевают. И почему-то, и поэтому как раз там большая такая, ну, яма в, и заработки и прочее, то есть просели. Люди разделились на два типа. Это те, которые в, умеют влиться в процесс эволюции, те, которые успевают за технологиями, даже те, которые только, вот, только ну, то есть умеют общаться с компьютером, со всеми технологиями, да, и они-то не поспевают, ну то есть как-то приходится догонять, то одно изменит, то другое, то интерфейсы поменяют, да, то программы какие-то обновления, все время нужно к чему-то привыкать и все обновлять. Да? А пожилое население, они уже ничего не могут, кроме как простой какой-то профессии, там, извините, дворником, посудомойкой, ну, такие какие-то элементарные профессии, которые, собственно говоря, не приносят больших денег, такие мизерные, да. И вот как раз население разделилось на два таких лагеря. Я же не знаю, в каком процентном соотношении. Ну, естественно, это будет расти, то поколение все больше будет уходить, а молодое будет, естественно, ну, молодую, так вся молодежь в интернете сидит. Так вот, друзья мои, те, кто присоединился, еще раз напомню, что в конце я расскажу, что даже не важно, что... Хотя изменится жизнь, например, через несколько поколений, у нас совершенно будут другие отношения денежные в обществе. Откуда я это знаю, я как бы черпаю информацию из тонкого плана, из информационного поля Вселенной очень легко. У меня есть дар ясно знания. И именно поэтому мне дается легко разгадывать любые загадки. И вот недавно мне совершенно пришла как раз вот такая простая, но очень мудрая мысль. Не просто так. То есть я делаю запрос во Вселенную, и мне приходят ответы. Это было у меня с 10 лет. То есть на какие-то сложные вопросы мне приходят ответ, который подтверждается потом в реальности. Так вот, большая часть населения, 90% людей, они никогда не смогут заработать на достаточно средств. То есть будут покрываться какие-то их основные потребности, но вот таких баснословных каких-то денег они никогда не увидят. Почему это я расскажу в конце. Итак, давайте еще раз значит, я о важных вещах скажу. Значит, что еще мешает зарабатывать деньги или получать? Ну, зарабатывать, да, и получать. Это, конечно, наши социальные, то есть наши внутренние убеждения, наши внутренние... Ограничения. То есть многие сейчас это знают, и многие действительно сейчас ходят по вебинарам, но это родовая система, кто слышал, поставьте плюсик, что, например, да, у папы, у мамы, у бабушки есть какие-то ограничения, да, установки их сейчас много, вы можете сейчас вспомнить, в социуме, как говорят, например, да, деньги на ООС, не в деньги в счастье. Кстати, вот может быть, напишите кто-то, вспомните, в вашей семье какие-то тоже такие бытующие убеждения, ограничивающие из социума. И действительно это так. То есть много заякоренных, то есть есть те, которые... Установки, вот эти ограничивающие по деньгам, которые есть в социуме, которые мы переняли, можно сказать, с молоком матери. То есть нам каждый день говорили, что да, так больших денег нельзя заработать, можно только украсть. Соответственно, у вас есть внутреннее убеждение, если я зарабатываю много денег, значит я вор. То есть это подсознательно программа работает, и вы никогда не будете стремиться зарабатывать большие деньги. То есть вот здесь на самом деле этих много очень ограничивающих установок. Я даже вот мы выписывали это на тренингах. И даже вот некоторые я сейчас зачитаю. Да, всех-всех-всех приветствую, дорогие мои. Значит, ограничу установки социума. Денег нет. И, кстати, заметьте, что в наше время Вселенная очень чувствительна. Она реагирует на каждую вашу мысль, на каждое ваше действие. Есть буквализм подсознания. Если вы говорите «денег нет», то то, соответственно, вы притягиваете эти программы, то есть по вибрациям. Вот эти программы. Деньги, денег нет. Кстати, вот хорошо бы вам, как домашнее задание я вам дам, пропишите потом, когда у вас будет время, это в ваших интересах, ваши вот установки из семьи, и, может быть, вы сами будете отслеживать, отслеживать что вы говорите. Как правило, они через наш лексикон, они все вылазят. Итак, денег нет, деньги зло, грязь, деньги портят человека, большие деньги дурно пахнут, да, деньги на ветер... Деньги на ветер. Нежели богато, нечего и начинать. Богатые тоже плачут. Большие деньги – большие проблемы. Чтобы не было денег на пьянку, гулянку. Мы бедные, но честные или счастливые. Богатые и жадные. Деньги даются тяжело. Честным путем деньги не заработаешь. За свою работу денег брать неудобно. Кстати, вот это вот поставьте плюсик, кому есть, у кого есть такая э, программка. Действительно, многие ко мне приходят ребята, которые хотят э, помогать людям, они специалисты, там, парапсихологи, психологи, э, ну, тарологи, астрологи, неважно, там, да, те, кто помогает людям. И у них есть такой пунктик, даже, и, и, даже не обязательно вот такие, просто я даже общалась с людьми, и у них тоже есть э, им неудобно. То есть, когда люди работают на себя в основном, то им тоже вот это претит, да, они все думают, что денег нету у людей, поэтому им жалко. Так, Танечка, вы сохраните эфир, я, ага, в дороге, да, я попробую, Танечка, если получится, обязательно это сделаю, выложу, ага во всех сетях. Так вот, дорогие мои, значит, здесь нам, да, кстати, не в деньгах счастье, нам богатых не понять, да, гусени не товарищ, чем больше денег, тем больше зависти. То есть все вот это нам работает на наши внутренние скрытые программы. Еще раз говорю, значит, сделайте себе домашнее задание, выпишите, потом ограничивающие установочки, и, естественно, нужно это переделать в обратную сторону. Например, да, всех, не, всех денег не заработаешь, да, я заработаю ровно столько, сколько мне нужно для хорошей, ну, успешной, гармоничной жизни. То есть это обязательно вот, нужно всегда установки переворачивать на 180 градусов процентов, на 180 градусов в обратную сторону. И вы тем самым уже расширите себе возможность для действительно хорошего, хорошего финансового потока. Это, ну, друзья мои, вот настолько многогранна вот эта тема денег, что на самом деле вот какой-то одной гранью не отделаешься. То есть нужно смотреть... Ваши кармические долги, нужно смотреть в первую очередь вот эти установки от социума, которые вам дали вот этих очень много установок из прошлой жизни. И тут я как раз расскажу вам свои истории из регрессии, когда я водила своих подопечных, студентов, то, соответственно, там вот такие у нас выходили якоря. А что такое якорь? Это когда, значит, ну давайте на прямом таком примере вам покажу. Значит, ко мне обратилась одна женщина, и она говорит, ты знаешь, по Полин, я нашла у себя программу, что я сливаю деньги. То есть вот я дохожу до какой-то суммы, и потом, вот знаешь, как вот начинаю их раскидывать направо-налево, родственникам, каким-то друзьям, в общем, кому угодно, раздаю и, говорит, понимаю, я остаюсь опять без денег. И она это заметила за собой. Еще раз говорю, что вот эти программы все, они работают подсознательно, мы их не видим, не ощущаем. А, таким образом, мы пошли с ней в прошлую жизнь, и там увидели следующую картину. В прошлой жизни она была достаточно богатой женщиной, э, с мужем она значит, вместе жила, у них было двое детей, и э, э, э, они там что-то детям наследство то ли не оставили, то ли они там еще рано им было, да? ну как обычно, вот ты повзрослеешь, тебе будет наследство. В общем, они не захотели им как-то делиться с ними наследством. А, дети как-то не поняли этого процесса. Не понравилось вот это, да, что решили родители. И таким образом они устроили убийство родителей своих. И женщина это увидела, как убивают ее там, родной ребенок. Причем их двое, там, один мама, другой папу Перерезали им горло, и в этот момент заикаряется программа что деньги – это смертельная опасность. То есть это так якорится, что, ну, во-первых, испытывается сильнейшая эмоция, стресс, да, ну, представляете, вот этот страх смерти, и когда ты уже понимаешь, что ты умираешь, заякоряется очень сильно в нашем физическом теле. Причем якорится это не только в физическом теле, но и в душе параллельно. Поэтому вот эта программа, она и остается. Некоторые говорят, почему это было в прошлой жизни, а в этой жизни, типа, как оно могло передаться. Ну потому что все связано. То есть, Через тело это проходит а якорица этой то есть записывается это на нашем биополе или энергоинформационной субстанции это душа так вот эта программа она чудесненькая если человек не ну то есть она сильно заякорилась и нужно человеку актуально пройти вот это то есть с этим опытом он окончил с этой жизнью он окончил вот эту вот как бы часть, и она не завершена, да. Соответственно, она переносится в следующую жизнь. И, кстати, вот те э, какие-то э, раны, которые были в прошлой жизни, вот если вы видели таких людей, у них красные пятна на лицах, где-то на теле, где-то вот, ну вот, да, такие, знаете, лиловые, фиолетовые, это как раз и есть, это раны наши из прошлой жизни. Они напоминают о программе. Есть какие-то родинки очень сильные, есть какие-то э, шрамы, да. И вот мои студенты тоже очень часто видели прошлой жизни, как раз они видели, как они их убивали, и вот эти раны как раз соответствовали вот этим вот родинкам, родинкам, штаммам, пятнам. Так вот, значит, какие программы еще вытаскивали из регрессии, очень интересная. То есть, значит, деньги – это смертельная опасность, или, например, женщину одну в отделе прошлой жизни, там на ее руках умер ее сын. Он был взрослый, у них была богатая семья, и как раз его убили из-за денег. И когда он умирал у нее на, на руках, или он же умер, я вот точно этого не помню, но сам смысл, что она держала его на руках, она как бы в эмоциях ну, как бы, да, даже прокляла. Она говорит, зачем мне богатство, если я из-за этого теряю самое близкое. Соответственно, в этих сильнейших эмоциях и корица эта программа. И Пожалуйста, тебе в, прошлой, в следующей жизни ты э, подсознательно бежишь от чего? От денег, потому что если у тебя есть богатство, и, кстати, не, важно, это, не обязательно это в эквиваленте денег, это может быть в что угодно, это какие-то дома, это какие-то другие э, ресурсы, человек избавляется, потому что э, да, если он вдруг э, это дело хозяйства, значит, богатство примет, значит, он потеряет что-то самое близкое. Деньги – это большие проблемы, когда действительно в прошлой жизни у человека очень серьезно из-за этого он страдал, да, был, например, каким-то государственным деятелем, его там посадили в тюрьму, он там долго-долго гнил, вот. И, собственно говоря, если сделал правильный вывод, да, то в этой жизни могут ему, кстати, вот за одно осознание могут снять кармический долг, то есть если ты разграбил, но все понял, больше сказал, больше никогда я этого делать не буду, вот, то, соответственно, тебя могут в этой жизни дать денег. Если же ты ничего не понял или понял, но не совсем, ну проверка идет, то есть ты должен закрепить это осознание. То есть знаете, как интересно, сейчас я свой опыт расскажу, как у меня вот этапами, чтобы вы понимали, закрепляется опыт. Значит, если он не понял, то в этой жизни ему обязательно урежут, значит, как бы он, знаете, из прошлой жизни вынул из будущего. И вот все богатые сейчас люди, которые, которым, особенно в государственных структурах, им выделяется очень огромный день, не им выделяется, они распоряжаются этими деньгами, да? и если они это воруют, то они, собственно говоря, воруют у себя и у своих близких из будущего. Поэтому участь их незавидная. А можно сказать, даже прям такая страшная. Если они хотят посмотреть на себя в будущее, пусть они посмотрят на бездвиженных инвалидов, большая часть инвалидов, которые в этой жизни. Я не говорю за всех, потому что есть где-то процентов 65-70. Это действительно те, которые с кармическими долгами. Остальные части – это эволюционные руки, Это когда человек не... Ну, как бы не проходил этого урока, и в этой жизни ему нужно, он хочет пройти вот этот опыт. И есть миссия, да, как Ник Вывич, который сам без рук, без ног дошел до такого вот уровня мотивации людей, и, собственно говоря, он серьезная поддержка для нас всех. Это миссия. Так вот, мой случай тогда показал, очень интересно, как вот этот урок у нас продолжается из жизни в жизнь. То есть в вот прошлой жизни я была революционером, мужчиной, то есть моя предыдущая инкарнация была как раз во время революции в России. Я вел людей в светлое будущее, у меня, кстати, такие же ребята многие подмечают на тренинге, говорят, у тебя говорят, такие же жесты, все похожие. Я говорю, ну, конечно же, оно тоже очень, вот эти вот качества, они остаются. Вот. и таким образом значит когда я была революционером я искренне вела людей в светлое будущее и когда я понял там что на самом деле не туда веду да, что все это действительно то есть идея была самая хорошая потом все это превратили сами знаете во что и собственно говоря потом когда я все это понял, Мою семью убили, мужа, ой, то есть жену, это муж был мой в этой жизни, и двое детей, и, соответственно, у меня кармический долг образовался. Кстати, меня же и убили, мои же единомышленники, зарезали в желудок, и в конце жизни, когда я истекала там кровью, лежала несколько часов в подворотне, это прям я видела, ощущала даже на своем теле Это не больно, но такие ощущения просто идут Вообще, кстати, смерть, когда в регрессию ходишь, практически никто не ощущает Это очень такое Или со стороны видишь, или есть какие-то ощущения, но они незначительные так вот, когда я истекала кровью, там как раз мне хватило осознания понять, что я ошибалась. Многие программы я там у себя увидела. Что нельзя иметь авторитетов в жизни. Это у меня чисто для меня урок, может быть, кому-то это тоже отзовется. Нельзя иметь авторитетов среди людей. То есть вот для меня в этой жизни... Ну, кстати, я только там поняла. А в этой жизни, то есть осознание произошло, но закрепление обязательно должно быть. То есть как ты в реальности, это проверка и штаба она всегда. Как ты в реальности вот это закрепишь на уровне поведения. И в этой жизни тоже у меня были такие интересные ситуации, когда я попадала в определенное сообщество мировоззрения, где там прям четко было, жестко, очень, да, вот только так и никак по-другому. И для меня этот человек, кто вот в этом мировоззрении, значит, был лидером, он являлся тоже авторитетом. Тоже я от этого, кстати, пострадала. Всем привет, друзья мои, кто присоединяется. Пострадала от этого человека, мне еще раз прилетело, мне показали, что, собственно говоря, авторитетов в жизни среди людей для меня это чревато. Потом еще один был, потом уже помягче, я сразу поняла, не так долго, то это было несколько лет, а потом, собственно говоря, второй у меня был только всего лишь три месяца. Так вот, когда я увидела свою прошлую жизнь, причем по астрологии я когда свою карту натальную смотрела, изучала, то она действительно оказалось так, что у меня большой долг, у меня лилит в раке. Это самое тяжелое кармическое положение среди лилит. Это черные, черная луна, это долги наши значит, из, из прошлого. Действительно, все подтвердилось. Там был долг перед народом. Собственно говоря, я людей вела хоть искренне, но не туда. Соответственно, в этой жизни мне нужно исправить эту ситуацию. Я как бы людям показываю уже другой путь. Вот. Как раз я помогаю людям приобрести внутреннее состояние гармонии и спокойствия, баланса внутреннего. То есть, что бы ни случилось во внешнем мире, вам всегда хорошо, ну, знаете, так, хорошо фиолетово. То есть я людей веду уже к психологической стабильности, к балансу, как я говорю, рощу психологический спецназ. И не просто так. Так вот, дорогие мои, в прошлой жизни показали мне, когда я истекала ну, своей значит, кровью, там, все поняла, мне дали закрепить это в следующей жизни. То есть я прошла, была ситуация похожая, я ее прошла, осознала, уже не целую жизнь мне нужно было это сделать, как в той, да, я только концу осознала, а мне достаточно было три года. Второй момент, когда нужно было и следующий этап, мне достаточно было три месяца. То есть, знаете, вот так все время-время уменьшается наших вот этих граблей. И, собственно говоря, в этой жизни, то есть уже дальше потом я этот урок выучила. Так вот, значит, в прошлой жизни у нас много якорей, собственно говоря, есть еще вот такая интересная штука, вот тоже, вот, может быть, тоже кто-то себя узнает. Значит, бедность – это счастье и спокойствие. То есть не надо волноваться, не надо суетиться, не надо куда-то там бежать, что-то делать. То есть это такое спокойствие, спокойствие и спокойствие. И, кстати, это засада для очень многих. Это очень опасно для развития души, когда человек в зоне комфорта пребывает, успокаивается на каких-то своих достигнутых результатах. А почему? Почему? Как вы думаете, вот кто вот ответит, кто вот самый мудрый сейчас у нас э, скажет, почему нельзя успокаиваться на своих достигнутых результатах? Ну, я вначале говорила э, очень э, о важном законе развития, э, без которого, собственно говоря, то есть, ну, который сейчас на самый, самый наиважнейший вообще в, в наше время. Вот самый. Сейчас мы чуть-чуть к нему дальше подойдем. Итак, есть, значит, вот эти наши якоря из прошлой жизни. Всех приветствую, кто к нам только присоединяется, друзья мои. Всех очень рады видеть и слышать и вас ощущать, да, вот, да, правильно, правильно, только я, друзья мои, вы знаете, а, это Катинка. постоянный рост, конечно, мы постоянно должны расти, собственно говоря, сюда мы приходим для, за двумя вещами, это первое, самосовершенствовать себя, второе, самосовершенствовать планету, мир, общество через свою специализацию, и когда человек ничего не делает, представляете, что происходит, да, а, а, как, как вы думаете, он, насколько он полезен вселенной, да? Понятно, есть у нас пенсионеры, которые заработали, они отдыхают. Но и они действительно больше, как свои пенсии не получают. То есть, собственно говоря, они довольствуются вот этим малом. Но сейчас вообще очень трудно пенсионерам где-то устроиться. Оставим их в покое, и так действительно им тоже далось, можно сказать, это воплощение непросто. Так вот, значит... Из прошлой жизни я вам рассказала, что именно как раз э, выбор из прошлого, и неважно этой жизни или прошлой, э, значит, наших средств через какие-то воровства, через мошенничество, через другие какие-то э, всякие способы отбора, ну, то есть, нечестным путем. То есть, в любом случае, если человек нечестным путем получает какие-то средства, соответственно, он выбирает это из будущего. Так, не полезен Вселенной, потому что он должен что-то для общества сделать. Ой, ой, ой, Катенька, я благодарю. Прямо вот как быстро написала, вообще здорово. Поддерж, поддерживаешь наш диалог, это классно. Абсолютно верно, абсолютно э, точный мудрый ответ. Итак, значит, следующий момент, значит, помним или записываем, у нас первый момент – это наши ограничащие установки и социума, да, когда нам их навешали кто-то, ну и, соответственно, по генетические линии это тоже передается, да, как говорят родовая система, да, а, кстати, вот еще вот интересно, например, там родитель говорит э, все время там при своем сыне, да, все богатые, кто там, допустим, больше 50 тысяч зарабатывает, все там сволочи, да, и э, ребенок слушает-слушает, потом он вырастает, и ему уже перейти вот эту грань 50 тысяч подсознательно э, трудно, можно сказать, даже он и не идет туда, потому что э, если он перейдет, значит, в его, в глазах своего отца он станет сволочью. Э, и это подсознательно работает, и он э, подсознательно сливает эти деньги. То есть это вот как раз работают как вот эти вот родовые программы. А дальше значит у нас идет из прошлой жизни все что мы из прошлой не только этой жизни но и э, прошлой да угу. вот как раз катя говорит моя мама так говорила а вот смотрите будьте внимательны катенька благодарю тебя что ты э, вот так вот взаимодействуешь еще раз потому что настолько я привыкла на вебинары что там что-то пишут а здесь очень мало все пишут вот поэтому тебе особенная благодарность и вселенная в ближайшее время точно что-нибудь подкинет за это да да, вот Катя пишет, долго работала со своим мышлением из-за этого, точно. И вот смотрите, стоит посмотреть на своих близких, и действительно мы увидим эти программы. И э, если они есть у них, как правило, они работают подсознательно у нас. Еще раз говорю, как это сделать? Очень просто. Обнаружил вот эту программу, уже супер. На 180 градусов ее, э, значит, берете и назад э, позитивно трансформируете через мыслеформу и через мыслеобраз. То есть, да, а у меня будет, э, значит, э, по-другому, все богатые для меня это, э, ну, там, большая часть людей, это ориентир для того, чтобы смотреть, какие они молодцы они развиваются в этой сфере, ну, к примеру, да, или как-то вот, ну, то есть сделать что-то ровное на 180 градусов, позитивное для себя, расширить свое э, мышление. Значит, дальше мы идем к накопительству, всем-всем-всем привет, друзья мои, всех-всех-всех рады видеть, ощущать, пишите активнее, задавайте вопросы, и будет у нас активней чат. Итак, накопительство. Зачем копим деньги? Потому что действительно, я рассказывала в своих постах совершенно недавно, два поста там назад, и назад, я, значит, писала о том, когда экономим, что происходит, как Вселенная реагирует на нашу экономию. Поставьте плюсик, если вы читали эту статью, где я рассказывала о том, значит, как мы, что, что происходит, если все, значит, с человеком, если он экономит на себе. Если плюсик поставили, то есть если читали, поставьте плюсик. Если нет, значит, соответственно, минус. Вот, да, молодцы, молодцы. Ой, ну здорово, читаете. Я рада, рада, рада. Так вот, там штука самая главная какая. Вселенная поощряет нас двумя вещами. Помним какими? Ну-ка напишите, чем? Давайте, пока вот я еще не сказала, чем нас поощряет Вселенная, как она нас подвигает к, закон, к соблюдению закона развития, да? через какие методы, Два, две вещи, всего лишь две вещи, ага. через что она нас мотивирует так. к закону развития, Главний, главнейший закон, вот, вот, вот он вот на первом месте. Если человек его не соблюдает, у него все летит тартары. Угу. Так, думаем, да, ну ладно, давайте, ну, немножко задержка может идет. Итак, два, э, два э, метода, вселенная, да, как нас подталкивает к развитию. Это кнут и пряник. Это вот как раз ключевые два момента. Значит, э, когда деньги, да, деньги это эквивалент чего? Да. Угу. Да, да, да, да, да, да, да, да. Чем? Так, у нас... Клара. Клара написала «Чем? Бол? Бол? Бол?» И не знаю, что дальше. Ну ладно, если что, допишите, Клара. Итак, значит, деньги – это эквивалент радости. На самом деле. Люди хотят не денег. А, через деньги. Вот, точно. Да-да-да, молодцы, да. Через, через людей. Ага, через людей и через деньги. А, через боль, наверное, да, Клара писала. Молодцы. Да, это я поняла, Катюша, благодарю. Молодцы, действительно, это так. В первую очередь, естественно, мотивирует нас через деньги. Угу. Да, даешь, тем больше получаешь. Однозначно, вот, точно, Клара дописала. Здорово, благодарю. И здесь очень важный момент: значит, люди хотят не денег, люди хотят, естественно, удовольствия, счастья и радости. Это то, что к чему мы тянемся. Мы убегаем от боли, кнут и пряник это две вещи, которые нас стимулируют. Вселенная соответственно. Пряник – это удовольствие и радость, а за деньги можно купить любую радость. Ну, не любую, конечно, но имеется в виду хотя бы минимальную, ну, по крайней мере, мы купили что-то, какую-нибудь маленькую безделушку или большую машину, или что-то, и радости у нас несколько дней, да. То есть в любом случае действительно очень легко деньги обменять на радость. Когда люди экономят, особенно бабушки наши, да, пожилое поколение, кстати, они экономят, и знаем из-за чего, да, потому что была война, было тяжело, и, соответственно, у них нехватка всего, и это привычка. Такая вот, привычка дурная, потому что действительно Вселенная начинает у них эти деньги вынимать. То есть, да, через каких-то мошенников, через каких-то там мнимых соцработников, через еще какие-то вещи, они себя лишают как раз радости. Радость это один из главнейших тоже, их, еще раз говорю, главных законов, вот которые тесно переплетаются, их порядка шести штук. В моей книге Правила игры мироздания» я как раз сейчас это описываю, и скоро она, скоро она, действительно, через пару месяцев тройку месяцев. К Новому году я надеюсь, что она выйдет. Потому что пишу ее практически год. Это как раз правила игры мироздания, то есть там очень много рассказывается об эгрегорах, о взаимоотношениях наших с ними. Ну, то есть такие глубинные вещи, которые вы не найдете ну, просто. И психология, и парапсихология, и глубинные знания о законах мироздания. Вот. И, значит, Вселенная, она очень чутко реагирует на то, как... А зачем еще радоваться? Вот знаете, вот сегодня как раз я прописала закон радость, и очень хочу важную вещь вам донести. Радость – это высокие вибрации. Радость – это вибрация выше даже, чем любовь. Ну, здесь на нашем уровне, здесь для нас это очень важно. Если человек по-всякому уходит от этой вибрации, то есть он опускает, опускается более низшие слои вибрационные, которые, собственно говоря, там страх, там депрессия, там какие-то, значит, состояния вот этого негативные, то есть вот низшего астрала, вот так условно это сказать, да, вот, человек, во-первых, пребывает там, то есть ему вот ничего не интересно, И Вселенная, она, собственно говоря, нас, на нас смотрит, на таких, которые экономят на себе, да, и она понимает, что этот человек, его смотивировать ничем нельзя для того, чтобы он заработал больше денег, потому что все его внимание заключается на экономии, то есть не развиваться а наоборот сесть – это мое и я ничего делать не буду. То есть, да, вот как бы вот такая эгоистическая клетка, которая вот зажала все и сидит и не отдает ничего. В мир она не отдает. Тем самым эта клетка для вселенной больная. Она мало того перекрыла, значит, свой путь развития. Да, она не развивается. Она не развивает общество, а мы за двумя вещами приходим совершенствовать себя и совершенствовать общество и мир, а землю и, соответственно, Вселенную. Мы расширяем Вселенную нашей специализации, то есть тем, что мы здесь что-то делаем. Ой, друзья, мы благодарю вас, и как шлюете, вы вот там всякие сердечки, мне так нравится. Так, сейчас я прочитаю, попробую. Так, Катя говорит, а еще многие говорят, что важно, сколько заработаешь, так, не сколько заработаешь, а как тратишь. Тоже есть такая программа, да. И Катенька Песес пишет, стараюсь переходить на высокие вибрации, но сложно, так как окружение старое, другое. Катюшенька, да, вот здесь вот очень, действительно есть такая задачка, когда ты на высоких, это еще и бесит тех, кого, да, вот, знаете, мне одна девочка рассказала, мне тут, говорит, комплимент сделали, говорит, ну ты вообще в голимом позитиве, то есть, знаете, это как клеймо такое. Я вам, кстати, тоже в других своих эфирах расскажу, как с этим справляться. Да, и Клара тут пишет, должны быть движения денег. Да, да, да, движение денег, энергия денег. И Грегор денег не любит, когда зажимают. И еще раз говорю, очень важно, давайте уж уже скоро, в принципе, у нас как раз под, под конец подходит, давайте вам все-таки секрет уже раскроем. Итак, на втором и третьем уровне развития человеческого сознания, да, наша цивилизация пока еще на том уровне, когда нас мотивирует именно а, кнутом. И мотивирует, знаете, как морковкой впереди, то есть а, развиваться наше общество. То есть вот эти все сейчас идут прогрессы, это только ради чего? М -м -м, то есть стимул-то какой вот развиваться? То есть одна компания начинает перехлестывать другую, чтобы да, обогнать одну да, чтобы быть впереди нее. Так что их мотивирует в большей степени, скажите мне, пожалуйста. Вот мотивация какая всех, кто сейчас гонится за улучшением своим продуктом? Зачем они хотят улучшить продукт? Вот для... какая цель-то их основная? Давайте расскажите мне, по вашим ощущениям, это ваше ощущение чисто, да? Ага. Ой, благодарю за смайлики, смайлики, Ой, как прекрасно, сердечки. Как же хорошо сделали, а? Чем же, вот, ну, ну как же, как же, как же, что мотивирует тех людей? Прибыль, какие вы молодцы, Кларочка, аплодисменты наши, да, большие, больше клиентов, а больше клиентов это что за клиентами стоит, да, за клиентами как раз прибыль, большая, да да, да, да, да, да, больше заработать. Так вот, друзья мои, сейчас мы на нашем втором и третьем уровне развития сознания, мы мотивируемся деньгами. Именно поэтому у, большой часть, у большей части населения нет и не будет денег. А теперь сами мне выводы сделайте, почему. Представьте, если у большей части будет много денег, населения, что они будут делать? Мы сейчас говорим вот о основной массе людей, да? Ну, как бы в купе, Потому что есть сейчас люди, которые действительно развиваются очень здорово. Так, так, так. Ну, кто напишет? Пишем, пишем, пишем, пишем, пишем. <паспортировочнический> что будут денег, если сейчас всем раздать по миллионам, миллиардам? Чем они займутся? Перестанут работать. Ага. Да. Не будут развиваться. Какие молодцы. Абсолютно так. Именно деньги нас стимулируют все двигать мозгами, двигать руками технологии, тратить не туда, да, то есть на какие-то развлечения. Вот, друзья мои, секрет очень прост. Почему у большинства людей нет денег и не будет? Потому что вот пока на нашем уровне, еще раз говорю, мы пока сами, да, деградировать в том числе, да, да, не будет. А это, кстати, можно и увидеть, и у тех людей, которые есть запас денежный, Например, у них есть несколько квартир, они сдают, то есть они, собственно говоря, ничего не делают, они живут за счет. Но это, кстати, может быть и из прошлой жизни у них вот эта такая подушка, они себе заработали да, в этой жизни, но это расхолаживает. То есть если человек не начнет все-таки двигаться в сторону развития, то, собственно говоря… И он, ну, опять же, усугубляет свою карму. Да, и вот Катя еще пишет, и не выполнить свои предназначения. По сути, своей да. И к этому нужно относиться совершенно спокойно. И к тому, что, знаете, вот почему зарабатывают сейчас действительно хорошие деньги тот, кто впереди планеты всей по освоению новых технологий. Те люди, которые действительно, они вот, да, и там, и там что-то новое, да, вот эту нужно программу. Вот, например, как, ну, я на своем примере, да, и вы сейчас можете посмотреть на своем примере, на своих близких, на, тех, на том окружении, которое вас, вокруг вас есть, да, то есть дремать никогда, да, то там технология, вот сейчас вот эти прямые эфиры, я здесь в инстаграм, то инстаграм, я, знаете, не особо его, как знаете, вот есть люди, которые любят, или инстаграм, то контакт не любят, кто-то как контакт, то инстаграм недолюбливает, да, ну как-то вот, ну, там комфортнее здесь нет, например, инфобизнесменам нужно любить все, да? а, ну, я себя вообще, кстати, не причисляю как бы к инфобизнесменам, потому что все-таки я миссионер, я человек-миссионер, который несуте знания, которые э, нужно э, людям. Вот э, Таким образом, э, я тут в прошлом году только узнала, что у меня есть, оказывается, свой бизнес. Знаете, вот три года не знала или четыре, да, а потом думала, а оказывается, мне рассказали, что у меня, оказывается, есть свой бизнес. Я думаю, как интересно. Так смешно было мне со стороны. Вот, ну, то есть я занималась своим любимым делом, и, собственно говоря, это я не считала, что это бизнес. Так вот, мои дорогие, значит, для того, чтобы у вас был хороший достаток, для того, чтобы у вас было все в это нужно постоянно, во-первых, первое, это нужно выйти на свое предназначение. Это однозначно. Потому что вы своим предназначением усовершенствуете мир, усовершенствуете планету и расширяете Вселенную. Это самое главное. За это Вселенная дает вам все, что вам нужно. То есть уже тогда высшие духовные группы, которые, собственно говоря, вас и ведут, и вас и поддерживают свыше, да? ангелы-хранители, кто-то их называет, без разницы, как вы их называете, то есть кто верит в эти высшие силы, они вам помогают. И, как я говорю, я на полном государственном обеспечении. И это причем не мои слова, это ко мне одна тоже девочка видящая пришла, она так посмотрела, она считывает эти процента Она говорит, говорит ты говорит, на полном стопроцентном обеспечении. говорит Ты все, что себе закажешь, тебе будет. Потому что э, я как раз несу э, что-то глобальное для больших масс, для того, чтобы как раз люди вышли из состояния страхов, они начали наконец-то спокойно внутренне э, относиться к всем э, жизненным ситуациям, э, спокойно с принятием, то есть выйти на ровное спокойное состояние к жизни. То есть быть на одной волне, то есть безусловно принимать людей, да, любить то есть полное тотальное принятие, безусловно, любовь, внутреннее спокойствие и реакция на какие-то жизненные ситуации, когда вы спокойствие, то есть вы выходите из низшего астрала, как это называю, из низших эгрегоров, вот этих негативных депрессий, страхи, там переживания э -э суицидные, да, алкогольные, зависимые и прочее, прочее. Человек выходит оттуда, он, ну, Состоянии внутреннем состоянии состояния свободы, его цепануть не за что, то есть у него нет привязочки, и он идет легко по своему предназначению. Найти предназначение очень на самом деле легко. Вот у меня следующая неделя вся будет посвящена как раз предназначению, как и как на выйти на этот путь. Читайте в постах моих, каждый день я буду уже, вот я их на, написала, и, собственно говоря, буду выкладывать по одному, и будет очень хороший тест на предназначение и найти, и он, кстати, самый эффективный, потому что очень сколько раз я пыталась многие тесты делать, проходить на, других, на, на разных людях. Показала эффективность как раз этот пост, да? Ой, то есть тест. А, найти легко предназначение по нему, а вот идти, выйти по нему, это очень серьезная задача. А, так, Полина, а что на, на, на, на ВП? ВП это же шифруем, это что? Угу, Катюш, а, значит, смотрите, потом у меня будет на, через, на следующей неделе, сегодня на вторник, ровно как раз через неделю, если кто-то в Москве, приходите на игру по, по метфорическим картам. Кстати, я тоже по метфорическим картам сделаю обязательно расклад, будете искать тоже свои предназначение. Так, что на ваш взгляд эффективнее регрессология или астрология? Ой, Катюш, вы знаете, я же тоже еще астропсихолог, но это не основная моя профессия, то есть я формулу души рассматриваю людей, карты -натальные, значит, тоже составляю. Но здесь, вы знаете, это разные инструменты, вот разные грани. Как я говорю, я сходила в регрессию. У кого есть хорошая визуализация, однозначно рекомендую. Это очень хороший инструмент, который покажет вас. Возможно... Ну, посмотрите, в астрологии чем, смотрите, разница какая. Астрология, она может подтвердить. То есть звезды, они никогда не врут. да. Ты пошел, паспорт свой получил звездный, и там тебе четко показано. Черный лилит в раке. Да? Долг, народ, семья и прочее. Ну, не отделаешься никак. А когда ты ей делаешь в прошлой жизни и конкретно смотришь, что ты там сделал, то есть тебе в общем астрология говорят, а регрессология – это всегда точечно и понятно. Ты видишь, что ты там накосячил. Вот поэтому и это, и это хорошо. Есть возможность пройдите вот эти все грани. Метафорические карты – то же самое. Вот на следующей неделе, во вторник, у нас будет интересная игра в Москве. 15.00 по Москве. Она стоит всего лишь у меня 1100, если с репостом. Без репоста 1500, по сечении 6 часов игры. Мы будем искать предназначение. В чем ваша уникальность? Если вы найдете свое предназначение, выйдете на него, то, соответственно, у вас с деньгами будет все хорошо, вас будут вести ваши духовные группы. То есть вам будет выдаваться ровно столько, сколько вам нужно, как мне. Мне, кстати, не обязательно. Вот знаете, большая ошибка у многих, что только в деньгах вам должно приходите, эквивалент ваш, да, значит, вот этой вот, то есть мне, например, это дается в основном, даже в основном людьми, то есть я загадала, чтобы мне пришел такой человек, да, у меня юрист, мне пришел прекрасный юрист, которым мы обмениваемся, значит, нашими услугами, да, мне потом пришла очень хорошая группа сейчас СММщиков, которая помогает развивать сети, мне пришли э, до этого там люди, э, которые мне помогают в редактировании книги. То есть, да, э, и вот я заказываю себе людей, это не обязательно должно быть, кстати, в будущем будет очень много бартера, да, когда э, ты даешь свою услугу, тебе другую. То есть вообще -то там, кстати, денег-то не особо-то и нужны нам всем будут, нам может, то есть из общей базы данных данных материальных ресурсов нам будут даваться это будущее наше, то есть будущее я в книге своей тоже прописываю правила игры мироздания как, значит, что там будет просто, вот нужно вам под вашу задачу? Вам нужно дом, пожалуйста. Для тренингов вам нужно помещение? Пожалуйста. Вам нужны машины какие-то? Пожалуйста. Вам нужно чего-то еще? Пожалуйста. Вам все будет выдаваться, то есть вот не в эквиваленте денег, а в эквиваленте просто тех ресурсов, которые вам нужны. Так, Катя что я ничего не вижу по регрессии, Может, не получается расслабиться до конца, потому что очень хочу. Значит, смотри же, Катюш, я уж на ты, ладно, извините, у меня водолей-то очень сильный, у меня все друзья, все товарищи. Так вот, смотри, у меня я тоже ничего не вижу. У меня канал хорошо развит, ясно знание. То есть идет мысль, телепатия. Я задаю вопрос, и мне приходит, как бы. Я понимаю, что там то-то и то-то. Например, помню, как вот регрессию я когда шла, то есть ходила, и там меня когда водили. Значит, вот в первый свою совсем совершенно ту жизнь, которую я смотрела, где я была революционером, и мне показывают, да, то есть меня ведут, а я просто как бы понимаю, что это вот так, что это Питер, что это, вы знаете, что это какая-то, значит, улица, там я как бы, ну, это сначала непонятно, я не я, мальчик бежит с каким-то посланием, там какой-то полицейский на коне, он едет, это я не вижу, я это просто знаю, что это так, да, бывает иногда вспышки, как картинки вот такие, да, и там этот мальчик, и вообще регрессология, это Такая штука там мы потихоньку раскручиваем то есть не сразу кому-то у кого-то есть так что сразу как кино идет у кого-то медленно поэтому это все нужно развивать на курсах моих кстати очень здорово развивается вот у меня курс потом будет ближе к новому году по предназначению и как раз там у нас инструменты есть все практически для того чтобы найти предназначение это есть регрессология это астропсихология это есть нлп и э, только метафорических карт нет. А так, в принципе, все есть. Но даже можно посмотреть в своей прошлой жизни по метафорическим картам. Можно обязательно э, и нужно смотреть свое предназначение. На самом деле, карта уникальная штука. Так что, если метафорические карты вы еще никогда э, с ними не вза взаимодействовали, я вам очень рекомендую. Они считывают информационный поток, они э, знают прошлое, будущее, настоящее разворачивается как бы в 3D. То есть вот они знают все, оракул. В буквальном смысле люди восхищены просто не знают как они так делают считают у нас есть версия как это делается как они считают это да но на самом деле вот э очень много способов, как считывать информацию из пространства. Карта – это один из них. Так, Катенька пишет. Вот и у меня как будто мысль ага, резко возникает. Да, значит, если мысль – это ясно знание, канал развит, и это очень хорошо. Но как понять, что это не фантазия? Вот это следующий момент. То есть это блоки приходят, и действительно ты не можешь довериться тому, что происходит. Я обычно на своих курсах как раз обучаю вот этому. Это первая задача, когда приходят клиенты, мы с ней работаем. Довериться. В любом случае информация больше идет в расслабленном состоянии. Нужно учиться расслабляться и доверять тому, что, как я говорю, оставьте свои мысли на потом. Вот потом, когда пройдет сеанс, вы будете думать, сам придумал, не сам придумал. Жизнь показывает, действительно, через реальность показывает, сам или не сам. Вот И как я как регрессолог сразу вижу, человек придумывает или действительно такие вещи, он никогда не может придумать. Ну вот смотрите, сейчас времени у нас просто мало, осталась девочка у меня на тренинге в Джанхоте, она ей на совете мудрецов посоветовали следующее, чтобы исправить ее гордыню, ее прошлую жизнь. Она вся, 10 лет она жила в... На, ну, как на содержание богатого человека, ей сказали, она уже отучилась работать вообще, да, ей сказали, для того, чтобы ты хочешь действительно выйти из этих кармических отношений, иди три месяца работы кассиром, какая содержанка пойдет после такого, когда у нее сотни денег свободных, пойдет работать кассиром, пришлось идти, то есть вот такие вещи есть, которые ты не придумаешь. Да, Катя еще пишет. Кстати, когда у вас в школе стартует курс эриксоновский гипноз? Значит, он уже заканчивается, Катюш. Но есть курс предназначения, который он очень близок к эриксоновскому гипнозу. Но там, конечно, я не даю базовых вот этих вещей. В этом году он уже заканчивается. Будет следующий сейчас у нас курс по парижским картам. Очень рекомендую, если кто хочет освоить. Шикарный инструмент, очень легкий, очень простой. Потом у нас будет эзотерической медицины и курс предназначения, где как раз я даю техники регрессии. Но там нет рексоновского гипноза, потому что рексоновский гипноз это, собственно говоря, это инструмент. А значит, остальные практики хождения прошлой жизни, будущей, настоящей и тонкий план это уже методики Майкла Ньютона и, соответственно, уже как бы май. Жалко, очень нравится ваш, ваша подача. Да, Катюш, да, приходи, приходи. Действительно, ну любой мой курс, он очень легко усваивается, потому что я доношу как раз вот эти правила мироздания. Итак, друзья мои, давайте мы подведем итоги. Обязательно сейчас выпишите себе, что самого важного вы получили сегодня в нашей встрече, какие-то осознания. Это очень важно. Ведь от осознания у вас происходит следующее. Как только вы осознали, можно сказать, снимается с вас карма или какой-то урок, то есть вы уже как бы выучили урок, потом вам дается проверка из штабу, если вы ее проходите благополучно, значит вы идете дальше. Итак, самый главный закон это развитие. Во Вселенной, если вы сами не идете, да, сами осознанно не идете, то у вас вселенная будет подталкивать и заставлять развивайтесь идите в ногу с новыми технологиями обязательно тогда у вас будет все у вас будет любимое дело вы будете на сто на государственном обеспечении свыше. Итак, друзья мои, всем вам желаю гармонии в душе, выйти на свой путь, справиться с внутренними своими вот этими программами, страхами, убеждениями. Все это на самом деле легко сделать, мои методы это дают помощь в этом. Обязательно осознавайте, что вы вечная душа прежде всего, что вы, у вас есть безграничные, возможности. За вами стоит армия ваших ангелов, хранителей, ваших духовных наставников, которые помогают вам 24 часа в сутки. Это на самом деле так, я это знаю, я это вижу. И самое главное, довериться, довериться процессу и вот в этом, и с этим состоянием спокойствия и интереса к жизни, идти типа по жизни, и созидать, гармонизировать нашу планету. Всех-всех вас обнимаю. Благодарю. Вы большие молодцы, что пришли сюда, послушали душу. Не просто так вы сюда забежали. Вас обнимаю, мои дорогие. Всем-всем-всем. Всех космических благ, как я говорю. Благодарю вас за то, что вы развиваетесь, это очень важно для Вселенной, за это она вас поощрит. Обнимаю вас всех, мои родные, сейчас обязательно попробую сохранить нашу запись. Получилось, мне кажется, сегодня шикарно. В следующий, обязательно вторник, у нас тоже будет прямой эфир по предназначению. Приходите! Будет очень интересно. Все, всем пока. Всех обнимаю. Прям вот прям тютельку-в тютельку закончили. Хорошего вам настроения, хороших снов, гармонии вам, душе это самое главное. Выходите на девятую волну. Это связь с Творцом. Это гармония. Пока-пока-пока. Всех люблю.